это ложь. И жизнь ваша, и философия ложь. Ложь, ложь, ложь. Жизнь ваша. Ложь, ложь, ложь, ложь, ложь. Наши наши наши наши наши